Приветствую всех любителей видеоигр, все-таки видео выйдет, выйдет в свет И что мы тут имеем? Короче, с Даэмоном зашел, я нажал на картину И Даэмон такой, прикиньте Несчастье случилось 13 -го, 11 -го. А, Я думаю, я думаю, что единственное место, где можно ну, настроить время, это у нас на компьютере Я думаю, они как бы это самое У нас... В это самое Как настроить это самое управлять. А, изменить вот дату время 13 11 13 ноября Все Я надеюсь, ничего не случится Мы потом нажмем назад Отходим от картины, наверное Я не знаю Посмотрим еще разочек Он нам уже сказал Зал Нищ... Да, это несчастье Вот, вот она так, мы где-то очнулись. Хорошо. Уильям. Так где я, наверное? Пожалуйста, не подходи. Оставайся там, в углу, прошу. Они все мертвы. Разве не так? Так в газете было написано. Даже отец Лоуренс. в в Я должен тебе сказать. Лила, я больше не буду убивать для тебя животных. Я. Та собака была. Лила. Почему ты заставила меня остаться дома в тот день? Прости, я... Я так больше не могу. Ты должна уйти. Я не знаю куда. Ты же лишь часть меня, не более, чем я сам. Почему же ты просто не уйдешь? Умоляю. Так, она идет ко мне. Я ничего сделать не могу. Да, ничего не могу сделать. Прошу, хватит нести чепуху, Вилл. Ты же знаешь, я не могу тебя покинуть. Но кое-что должно поменяться. Особо об этом не беспокойся. Важно сохранять незамутненное сознание. Это будет просто. Как замена линзы в клейдоскопе. Или как катушки в кинопроекте. Не убегай, позволь мне. Нет, не трогай меня. Так, он кот побежал. Хорошо. Из активных действий это только вниз бежать. А, это к этой. <heto massive di repair> так, это на что-то посмотреть. Давайте посмотрим. А там Лила, по-моему. Да, вон Лило ходит. А где? А, вот я. Бля, я успею посмотреть на это дерево. Подожди, Лила, Подожди, дай сначала на дерево посмотрим. Бля, увидел меня. Древняя колонна. Не могу и представить, насколько древняя. Вы открыли новую колонку. Твою мать, к лиле точно подходить нельзя сейчас охуенно. Так, мне вообще ни в коем случае подходить нельзя, я понял. Так, пусть она там ходит, блядь, а мы влево пойдем от нее. Вот так вот вообще, далеким путем, блядь. Беги, беги, дурак, беги. Беги, блядь, беги, беги, беги, беги, беги. Блядь, она нас догоняет. Блядь, вообще, кстати, как-то вообще не очень хорошо, не очень удачно попались. Беги, беги, беги. Это как с Лоуренсом. Лоуренс нас тоже убивал. И Лил тоже хочет нас убить. Так, это что у нас тут? А, я спрятался. О, блядь, я на лифте поехал куда-то. Весь я гений. Блядь, сейчас прям клили, да? Прям в руки клили. Блять, вы так охуенно. Так смешно. А то вот она и вправду тут ходит. О! Обегай! А оббегай! А Обегай, а оббегай, а оббегай, а оббегай! А Блять. А... а можно пешком, да, по-моему, отправиться Да, Да, можно пешком отправиться А, или нет А, можно А, ее можно обдурачить, все, я понял Еще ее как дурака на четыре кулака разведу Так, а на лестницу идет? Нет, не идет Она идет, да? Идешь? Блять, не идет Сука Я думал, она нас просто увидела, если честно Теперь увидела? Все-все-все-все-все-все-все-все-все-все Уильям, беги! Беги! Беги, беги, дурак! Беги-беги-беги-беги Красавчик, все, мы успеем Я надеюсь, что мы успеем Блять, он так медленно ходит, божечки Я боюсь, мы даже не успеем Или успеем? Не, мы вроде быстрее ходим, чем она да, и правда быстрее. О, по, по, по, по, по, по. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Хотя можно ее чуть-чуть здесь было подождать, если честно. Че потерпим О, все, все, все, все, все, все, все, все, Дура А! Развел дурочку просто Сейчас она по лестнице наверх побежит, а мы уже там все, все, Развел вообще Как как, дитя. Так, здесь я Лилу не вижу нигде, и никаких других... кстати, а что это за место такое красивое? Блин, а правда на какую-то обсерваторию похоже, если честно? Ну, по крайней мере, в... в кофе виде вообще тем более. Не знаю, что происходит, но это пока что все, что я, кстати, смог найти в этой игре. Так, а вот и катушка. Давайте сначала сюда катушки утиль. Так, вы заполучили другая катушка. Не, подожди. Вил снял катушку, на проекторе осталась одна. Так, а это я сейчас куда иду? я сейчас выброшу катушку или что? Это бессмысленно, Вьюш. Ты, ты думаешь, ты победил? Ты всего лишь откладываешь неотвратимо. Это бесполезно. А, он правда выкинул катушку просто. Она разобьется там внизу, да? Ой, ой, ой, ой. Что это такое сейчас было? А, ну это концовка, как я понимаю. У меня, кстати, две катушки теперь в руках. Башня. Башня достижения, так, концовки, а, башня, солнце, одной не хватает какой-то карты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, три... подождите, как то 13 блять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, двенадцать, тринадцать, четырнадцать карт. 14, 14 карт. Да что мне делать, блять? Так, подождите. Я, знаете, что вспомнил? А, у меня есть такая загрузка, интересно. Нету. Нету. Смотрите. Помните, когда с копом разговаривали, у меня были моменты... А, были моменты, когда я сам признавался. И когда ничего не выходило. То есть, вообще ничего. То есть, я ничего не мог сделать. Вообще ничего. То есть, получается, что... Мне нужно что сделать? Мне нужно сделать так, чтобы у меня уверенность была в самом верху. Я отключил себе эмоции. А, крыша школы. Ну да, погнали. за. А, подождите. А, Марта, крыша. Бо... Вот, Марта, крыша. Все, отв... Блять, это не та, не та, не та, не та, не та. Сохранение. Крыша школы загрузить. Блять, понятно, я понял. Подождите, а дом? Подождите. Кабинет, второй дом, после доктора, Марта, крыша, больница... Понятно. У меня нет этого сохранения. Ладно, давайте сейчас быстро пропустим. Нас побьют просто на нейтралочке. Нас просто побьют и все, ничего страшно. <музыка> да, вот так вот äh, приходится скипать яловик. Ультра ускоренный режим. Ульта. Давай, кто там? О, наконец-то меня побили Я просто боялся, что меня сбросит с крыши, если честно Поэтому думал, что на нейтралке он ничем мне не сделает Я так и не попробовал Это самое а, Ключ у меня есть от ее дома Поэтому мне осталось до ее дома добраться Так Блин, это так долго А я же вроде сохранялся Я просто помню, что я вроде сохранялся, блядь может, я просто случайно перезаписал сохранение? Давай, давай, давай, шурши, шурши. Нам сейчас надо будет ее опять, это самое, немножко это самое. Вообще, как я понял, как я понял мы, скорее всего, двигаемся в, этом, в направлении этого самого, как оно... В направлении времени. То есть, на вечеринку мы пришли. Это произошло до этого момента. Пришли в кафе. Это уже после всех. Так, давайте злое лицо ему делаем. Потом еще раз злое лицо. Давайте удивление сыграем, да? А, не, нельзя. Ох, это тоже подойдет. Все, все, все. Поднимайся быстрее. Так, все, прячься. Будем в красных тонах на это смотреть, как было задумано изначально. В принципе... Нам главное просто попасть к полицейским. Полицейским. И все-все просто. Так, да, время идет, все хорошо, ничего не нужно делать. Да, все, все. Я, я, я все каждый раз сомневаюсь. Времечка идет, хорошо. Отлично, она пришла. Так, злое лицо я тоже сделаем Вы сделали злое лицо. Помогите, кто-нибудь. Хорошо, по... Он ей ударил ее. Пога... Да ладно, злым лицом. The name is То есть со злым лицом начала орать Он ей вдарил в живот, чтобы она... Ну или в лицу или не в живот, скорее всего. Она же там согнулась. Ух ты. Не сейчас увидели а, в целом не очень само по себе понятное так ну все мы уезжаем домой теперь нам нужно нам нужно а... попробовать держать индикатору полицейского в самом верху понимаете да он и полицейский с которым надо поговорить все время пошло блядь. так все все все все идем идем идем на допрос так заказ зеркал за, за мной наблюдают сейчас ко мне придут Мне нравится что здесь время в, в ближайшем типа в реальности скажем так так ну что готов здравствуй вилл я так тив мы разговаривали пару часов назад помню сейчас задам тебе пару вопросов хорошо ты знаешь почему ты здесь нет не знаю а ага, вот уверенность поднялась надо запомнить а знаете надо я буду записывать чтобы мою уверенность всегда держать наверху так сначала нейтралка нейтралка нейтрален вот дальше хорошо ты вильям кларк верно а давайте отвращение сделай удивление как сделать отвращение удивление, О, отвращение. Вы смотрите с отвращением. Хотя это и не мое настоящее имя. Что, прости? Меня зовут Лила. О, что это значит? Ты сменил имя? Нет, имя Лила было дано мне Червими Лоренса, хотя было известно над многими именами еще с рассвета человечества. Можешь пояснить? Дитя рождается, а с ним рождается и тени. У каждого ребенка их набор примерно одинаковый. Некоторые тени со временем становятся более размытыми. Некоторые, наоборот, обретают форму. Дети никогда не видят, но мы всегда рядом. Дергаем за ниточки. Когда дитя прилагает меня войти, я не могу отказаться, а приглашает. То есть ты хочешь сказать, что сейчас со мной разговаривает не или Нет, не он. Но не беспокойтесь, вы знаете я. В конце концов, вы тоже были рождены со мной. Я так, кто вырывает детей у спящих матерей. Я ночная королева. Так, которая, как известно, вызывает как кошмары, так и сны похоти. А все роща лил я прошу прощения. Я не знаю, что сейчас произошло. Так ты хочешь сказать, что ты демон или вроде того? Похоже, вы не понимаете. Я хочу покуриться с детективом Ю. Послушай, дружок, здесь нет такого детектива. А теперь давай вернемся к тому, о чем мы говорили. Ты знаешь эту девушку? Конечно. Она причини... причина, по которой я здесь с вами разговариваю. И почему же? Потому что она выглядит точно так же, как и я. И потому что мой маленький Уильям убил ее. Под Уильям ты подразумеваешь Уильям. Имя данное этому мальчику. Уильям Кларк. Он тот, кто пригласил меня войти. Ага, я понял. Ты хочешь сказать, что сейчас я разговариваю с каким-то сумасшедством, оби... а, с существом, обитающим в теле Уильяма Кларка? Да вдруг его отправят? Знаешь, Вилл, люди, совершающие преступления часто такое придумывают. Они выдумывают именно такие истории, чтобы очистить свою совесть. Но это сделал ты сам, разве нет? Уильям сделал это, верно? Но ты и есть Уильям. Я хочу поговорить с детективом Ю. Я уже сказал тебе, у нас здесь нет такого детектива. Мать влюхлись, если Вилл это сделал, то каким образом? Я не знаю всего. Ему удалось выбить меня из сил, заставить меня голодать достаточно долго. Так что я уже не смотрел через его глаза. Но я помню, как он встретил эту подражательницу. Смотрите, смотрите, злое лицо. Искра воспоминаний была достаточно питательна для меня, чтобы ее увидеть. Это произошло в зале полном людей. Играла музыка. Ты случайно не о вечеринке, Мэтта Харли? После этого мне чаще удавалось что-то увидеть. Они разговаривали о всяких глупостях, и он, похоже, начал вспоминать. Я смогла ясно увидеть. Она выглядела совсем как я. Далеко не такая красивая, но я понимаю, почему Уильям мог нас путать. Он решил, что я вернулась за ним. Он решил, что она это я. Поэтому он прикончил ее. Как он это сделал? Он задушил ее и потом э, уморительно. Он плакал, как младенец. Дурак. Он не мог принять то, что блять, разворачивалось перед ним. Вкусно. Так что мне пришлось вмешаться. Это было счастливой случайностью. Мне пришлось прибраться за ним. Разрезать тело на куски. Мы нашли книгу о тульпах и Уильяма в шкафу. Ты бы сказала, что ты его тульпа? Черви любили меня так называть, они думали, что имеют какой-то контроль, но они не боги, вы люди не можете создавать что-то новое, поэтому вы просто искусственно создаете свободное место в своей голове, в надежде, что кто-нибудь вроде меня придет и заполнит его. Я пришла, они решили, что я лишь продукт их мыслей, но я всегда была здесь. Прости тебе Прости, но тебе придется остановиться с этой бессмыслицей. После окончания допроса тебя еще раз осмотрят судебные врачи. Ты понимаешь, что попадешь в тюрьму? Независимо от того, кем ты себя называешь. Это тело. Если хочешь, будет осуждено. Это не важно. Мои планы могут быть исполнены из любого места. Вы могли бы быть мертвы сейчас. Будь на то моя воля. Что ж, это смелое утверждение. В любом случае, нет причин продолжать этот допрос. Мотивы преступления мне кажутся ясными. Чуть позже мы попросим тебя провести нас по месту преступления, чтобы мы получили более точную картину. Разумеется, офицер, разумеется. А, все что ли? Я со вторым не буду разговаривать? Просто я это случайно увидел. Я это сам прочитал. Умеренность, умеренность, умеренность. Стоп. Блять, я перебро... перепробовал миллион вариантов, а, и этот, вроде бы, подходит, сука, по всем фронтам. Фух, поехали. А это уже со вторым диалогом, потому что в первом я все поменял, там, 10 тысяч раз. Уже хочу немножко как-то покороче, просто миллион времени поменял. Так, а я до сих пор не знаю, почему я здесь нахожусь. Мы ставим удивление. У нас растет галочка. Потом Таня Кеннеди, твоя бывшая... Если бага не будет, то мы продолжаем. Так, потом мы ставим, что мне рассказать, тоже удивление. А вот после этого, после этого мы ставим злость. Обязательно ставим злость. Потом мы ставим удивление, когда там нас пугают, по-моему... Так, мы были друзьями. Удивление... Блять, две, две палочки отняли. Суки. Суки. Да, этого не должно быть Это, оказывается, баг, блядь Это баг, ебучий баг Просто здесь тогда вы стоите, получится У нас должна быть, оказывается, неполная шкала Но дохуя Так, я до сих пор не знаю, почему я здесь Это я уже вам проговорил все Так, потом что мне рассказать А давайте нейтралку поставим, похуй ничего не изменится А, нейтралка? Подождите, ладно А здесь поставим злость если не отнимают, то все хорошо. После злости идет удивление. Это как раз там получается вот так вот. Удивление. кстати, он игнорирует вашу реакцию. Потом мы ставим ага, злость. Поехали, злость. А, да, нормально, по-моему, нормально. Похуй, идем дальше. Так использовал был для чего удивление она ну, даже на две палочки по-моему поднять и по-моему нейтралка дальше идет а, нейтралка или зло, сейчас посмотрим я не делал этого, сэр Уильям Кларк, так и не понял, да, дружище, доказательства все, ты проебался, ты проебался, я оставил кучу отпечаток на ее теле. И поверь, для нас эта информация более чем достаточно, чтобы узнать, что кто преступник. Вы вспоминаете, что в начале допроса он упоминал о том, что анализ ДНК еще не готов. А также вы помните, что заставили Вилла надеть перчатки, то есть мы сейчас в теле Лилы до сих пор, если точнее тело Лила в теле, Вилла. Или Лила вспомнила, сказала это Виллу, Вил понял, что типа все заебись, все нормально, это не я. Я же сказал, мы знаем, что это не ты. Мы уже не задаем вопрос, кто, а вопрос, как и почему. Скажи мне, дружок, почему ты это сделал? И делаем злое лицо. Вы сделали злое лицо. Это выглядело искренне, это самое главное. Когда сделал, Вилл, я не знаю. Не знаешь, да? К сожалению, Вилл, сейчас у тебя всего два пути. Первый ты о, туда, второй туда. Уверен, что это кто был. Просто назови имя, дружище. Это, похоже, ваш шанс. Он, его имя. Вот. То есть, видите, он все-таки нам более-менее поверил, типа, кто это мог быть. И Спрашивает, кто это. Вы такие, блядь. Его имя. И это наш шанс. Что кажется, о чем вы говорили? Тепло. Но разве ты не... Разве ты не Лила? А это Таня, блядь. Это он вспоминает момент после секса, помните этот момент? То есть, как бы тут своего рода лор есть. Можно, на самом деле, из нарезок сделать лор красивый с переходом, типа, как все было. Как началось и так далее. А то он просто помнит момент, как он ее задушил. Ну, как сказать, задушил. Спиздил. Разве ты не Лила? Что? Если это шутка, то я ее не поняла. Кто такая Лила? Ну и все. Этот момент у него в голове прокрутился. Пока он зависал. Ну, не верю я в это. Он назвал, судя по всему, имя. А ты, Тед? Итак, Лил. Раны, которые ты нам раньше показал. Говоришь, Майкл Грейс их тебе нанес. Царапина? Да Как один парень другому парню может нанести такие царапины? Они же от ногтей, очевидно. Говорю вам, он носит кольца. Он фанат рук или типа того. Ну да, у него его Зиосбор на шкафчике висит. Ха, этот вообще в шоке, блядь. Да ты говорил. Да, ты говорил. Боюсь, это соответствует показаниям остальных. К сожалению. К сожалению, мистер Грейвс выглядит очень вспыльчивым мальчиком. Что ж, Вильям, сможешь ли ты дать показания против Майкла в суде? И улыбочка. Разумеется, сэр. Да ну, Тед, не говори мне, что ты... А, позже поговорим. На этом надо про завершается, Вильям. Тебе скажут, когда ты будешь свободен. Осталось подписать пару бумаг. Пройдоха. Я получил от достижения. Наконец-то очередной концов. Только не знаю, дает ли за это карту еще получен достижение суд. блять я заебался как тварь нахуй время час ночи пиздец так теперь сейчас мы пропускаем до титров и смотрим дали ли нам карту блядь, последнюю 15-ю нахуй карту если нет то, блядь, разъебать все здесь тут еще на самом деле есть один секрет интересный да да да да да да да да карт. карт загрузить игру. Поехали. А, нет, это будет следующая серия. следующей серии. Со 4 мы послушаем все 15 карт. Так что подписывайся на канал, ставь палец вверх. Предлагай игры для обзоров. 15... Блять, на это надо будет вырезать все с остальных тогда. В общем, с остальных я вырежу. Там кар... про карты не будет, будет карта следующей серии. Да, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Блять, если я уже выложу. Ладно, короче, пизду. Разберемся. Всех люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Всем спасибо, ребятушки. Я очень старался. Это достойно лайк и комментарий. Пока-пока.